Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк, и сегодня я расскажу вам об одном из, пожалуй, самых ожидаемых событий для заробищан в Польше, Событий, которое произойдет в 2020 году, касаемо трудоустройства в Польше. Наконец-то это свершилось. Для меня, как для работодателя по сути, это очень важно, потому что я здесь имею свое агентство по трудоустройству, ну и, конечно же, для раз Событие, которое произойдет, тоже будет очень важным, и очень многие, я знаю, его очень долго ждали. А событие это заключается в том, что Польша ускорит выдачу воевозских разрешений на работу. В общем, друзья, в этом видеоролике я вам дам очень полезную информацию, которая однозначно упростит вашу жизнь в Польше. Поэтому, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, то обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте под ним лайк, подпишитесь на этот канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики и прямые трансляции на моем канале, а также напишите комментарий под этим видео после его просмотра и поделитесь ссылками на него с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Что ж, когда Польша ускорит выдачу воеводских разрешений на работу и что вообще такое воевозское разрешение на работу для тех, кто не в курсе. Я расскажу вам в этом видео, так что устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! <музыка> уверен, что большинство из всех, кто смотрит это видео, знают, что такое воевозское разрешение на работу, но, опять же, многие нюансы, я уверен, большинству не знакомы касаемо этого самого воевозского, а конкретно, Часто у меня спрашивают, можно ли поменять по воеводскому разрешению на работу работу в Польше. То есть сделал вам работодатель какое-то воеводское разрешение на работу, вы приехали на работу и можно ли сменить работу. Друзья, это зависит от многих факторов. Во-первых, да хотелось бы начать с того, что вообще такое воеводское разрешение на работу, потому что мало ли кто-то не знает. В общем-то, воеводское разрешение на работу это разрешение от воевуды как вы уже наверняка догадались по его названию, то есть разрешение на работу, на основании которого вы можете открыть годовую рабочую визу в Польшу и приехать на ней в Польшу, собственно говоря, и без проблем здесь работать год. Вот это и есть годовое разрешение на работу. Его можно сделать, если вы уже отработали, например, полугодовую рабочую визу, то есть не хотите ждать коридор, можно без проблем сделать от работодателя, от которого вы работали, воеводское, приехать с ним домой, открыть по нем годовую визу и сразу опять ехать в Польшу. На словах все звучит просто. Плюс есть такие нюансы, как то, что граждане, не граждане стран Армении, Белоруссии, России, Украины Молдавии и Грузии, то есть не граждане этих шести стран, они могут, собственно, ехать на работу в Польшу только по воеводскому разрешению на работу и по визе открытой по нем, и никак иначе. Эта ситуация с середины 2020 года должна поменяться, то есть упростят также трудоустройство граждан таких стран восточных, как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и так далее. Я уже рассказывал об этом в своем предыдущем видеоролике, можете с ним ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке. Ну, а что касается воеводских, опять же, и как по нём поменять работу, так могу сказать следующее. Если вы опять же сделали воеводское разрешение на работу, открыли по нем годовую визу после того, как у вас закончилось обычное полугодовое приглашение на работу, по которому вы работали, либо вы работали по биометрии 3 месяца, потом работали, опять же, открыли визу и работали еще 3 месяца по приглашению, то есть полгода, вот есть этот коридор, который можно работать по обычному освещению, так скажем, он у вас израсходовался, и вы сделали воевозки, приехали на работу. То поменять работу, опять же, с воевозком, то есть по воеводской визе годовой, вы можете после того, как пройдет, тем не менее, коридор полгода с того момента, как закончилась ваше обычная свечение. То есть, вы, опять же, обычное свечение, оно уже приглашение на работу можете сделать под воеводскую визу и менять работу спокойно по воеводской визе, но только после того, как пройдет коридор полгода. После того, как, собственно говоря, закончилось ваше обычное приглашение на работу. Не раньше. Неважно, в каком воеводстве и так далее, раньше вы поменять не можете. Если, конечно же, вы сразу делали воеводское разрешение на работу, открывали годовую визу по нем, что бывает очень редко, но тем не менее, если вы не работали до этого по обычной полугодовой визе то есть по обычному освещению, то, конечно, вы без проблем можете менять работодателя сразу. Если вы приехали на работу, вас что-то не устроило, можете под подвоеводскую визу сделать от другого работодателя. Обычное приглашение, которое, к слову, делается на данный момент на, на начало 2020 года в течение 7 рабочих дней, в большинстве случаев. Так вот, можете его делать и менять работу по воеводской годовой визе. Ну вот, собственно, это основные нюансы, касаемые воеводского разрешения на работу что это такое, что с ним можно делать. Если у вас остались по этому поводу вопросы, то пишите их в комментариях к видео, и на самые интересные отвечу. Также можете заказать от меня консультацию по трудоустройству, пройдя по ссылочке, которая находится в описании к этому видео, ссылочка на мой сайт antonbluk.ru и я вас в полной мере проконсультирую досконально во всем вопросам, касаемо трудоустройства в Польше. Но что касается нововведений, которые Польша хочет принять, наконец-то решилась принять, нововведения, которые будут приняты, судя по всему, к концу 2020 года, так Польша ускорит выдачу воеводских этих самых разрешений на работу. Потому что до этого, еще сейчас, обычно люди их ждут очень долго. В лучшем случае это месяц, это если очень повезет. Обычно люди ждут три месяца и даже более, пока изготовится воеводская. То есть, понимаете, человек работал, например, на работе, в Польше отработал полугодовую визу, закончилось приглашение. Нравится работа, хочет от работодателя сделать воеводское. Подали все документы, поехал домой, ждет месяц, два, три. А воеводского все нету и нету. Начинаются нервы, звонки работодателю, подозрения, что кто-то его обманывает и так далее. Хотя на самом-то деле это просто настолько затянутая процедура. И затянута она польскими ужондами воеводскими. И работодатель на это никак повлиять не может, как бы он не хотел. Мы, как агентство, сами с этим столкнулись, причем неоднократно. Вот с такой ситуацией, когда хотим, чтобы быстрее человек приехал назад на работу, потому что нам это выгодно, и человеку выгодно быстрее приехать, чтобы не сидеть долгое время без работы. Но он не может приехать, потому что долго очень изготавливается воеводское, пока оно изготовится, пока вышли человеку, пока он откроет визу. Может пройти, друзья, вплоть до месяцев 4-5, пока и коридор не пройдет да, этот который у человека был после того как он отработал полгода бывают даже и такие случаи это конечно же крайний случай когда супер затянуто это все но обычно сейчас люди ждут два-три месяца своего разрешения на работу естественно очень часто бывает что за это время работодатель находит уже другого человека на это место и человек теряет работу на которую хотел приехать если человек очень ценный работник, то работодатель в большинстве случаев ждет. Ну а если все-таки это сильно очень затягивается, то, конечно же, никто не будет ждать человека 4-5 месяцев. Ну, очень редко, если только на самом деле очень ценный работник. И так... Очень часто бывает, что место оказывается потом занято. Другой приходит, ценный работник, с документами, на которых он может работать. И человек к тому времени пока дождется воевозков, откроет визу по нем годовую рабочую. И вот то место уже занято. И что делать? То есть сразу он не может сделать обычное приглашение, потому что у него еще коридор идет. Таким образом человек опять остается без работы на несколько месяцев, пока опять не сможет сделать обычное приглашение на работу, пока не пройдет коридор. То есть человек теряет время. Иногда деньги сидела и через посредников и им платит, потому что порядочное агентство по трудоустройству, работодателей э, уже сейчас в основном делают бесплатно часто. Да. Деньги-то еще заработаешь, а вот время не вернусь. Потраченный ресурс, который не возобновляется. Так вот, друзья, сейчас зачитаю статью, ссылочка на которую будет в описании к этому видео. Проходите, ознакомьтесь более подробно, кто хочет после этого видеоролика. Но о а суть изменений, касаемо выдачи воевозкого разрешения на работу в Польше. Суть этих изменений заключается в следующем. В Польше могут изменить правила выдачи иностранцам разрешений на работу. Уже в этом году выдача разрешений на работу иностранцам должна проходить без неоправданных задержек. Повятовые центры занятости возьмут на себя эти задачи. Об этом пишет издание газетоправда.пл. Напомним, что в данный момент работодатель иностранца регистрирует зазволение в Воеводском управлении. В Уженже Воеводским выжил зазволение на праце. Согласно информации, Министерства труда готовит законодательные изменения, которые позволят центрам занятости повятов, так называемых ПУП, выполнять задачи, связанные с выдачей разрешений иностранцам на длительную работу. Новые разрешения должны вступить в силу до конца 2020 года. Главная цель нововведений – ускорить выдачу зазволений. В данный момент разрешения на работу выдают воевуды, и процесс часто является затянутым из-за большого количества заявлений от работодателей, которые хотят трудоустроить иностранцев на длительный период. В то же время Минтруд Польши пока что не комментирует информацию о подготовке новых законодательных инициатив, которые должны изменить правила выдачи зазволений. В поветовых центрах занятости положительно оценивают данную инициативу и утверждают, что готовы взять на себя новые обязанности. Обещают, что разрешения на работу в таком случае будут выдавать быстрее, благодаря чему жизнь работодателей и работников из-за рубежа облегчится. Ну, конечно, облегчится, друзья. И по нашим данным, данным наших людей, которые работают в Ужонде, знакомых и наших также сотрудников, да, то воеводские эти самые разрешения на работу после вступления в силу этого закона, то есть когда так называемые э, центры занятости повятов, то есть ПУП, начнут помогать э, ужондам воеводским в оформлении этих самых разрешений на работу, так вот после этого выдача этих разрешений может ускориться вплоть до пяти раз. То есть если человек ждал, например, 3 месяца, то сейчас получить за 2 недели воевозское разрешение на работу. Не сейчас, а ближе к концу 2020 года, когда закон вступит в силу. Ну, то, что он вступит, это 99%, он уже на подписании, это только формальность. Суть в том, что, друзья, облегчит это жизнь работодателей и работников. Сказать, что это облегчит их жизнь, это ничего не сказать. Знаю о чем говорю, потому что сам, как я говорил, являюсь работодателем, поэтому, друзья, если вы заинтересованы, в достойной работе в Польше, то проходите вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, там вы найдете все достойные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, которые я предоставляю, также пишите мне вот по этим номерам, они появились в нижней части вашего экрана, Вайбер, WhatsApp, и будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Проходите на мой телеграм-канал по ссылочке, которая в описании к этому видео и подписывайтесь на него, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. Еще раз напомню, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк под этим видео, нажмите на колокольчик, поделитесь ссылками на это видео с друзьями. Впереди нас ждет еще куча всего полезного и интересного. Напишите свои комментарии по поводу того, что вы думаете насчет того, облегчит ли данный закон жизнь зарабещан в Польше да, и вообще трудовую миграцию. Будет интересно посчитать. Ну а с вами был Антон Белюх канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.